этажа вообще отсутствует не драться. Украл? У, Саня, забрал походу. Прикинь, Целый что кусок. Что? Тебе надо было поделить. А я поделил. Поделил? На. Ты прикинь, голодная насколько? Ну. Конечно, понял. Давай его оставим код На, на, на, на, на! На, на! Вс, колбасорю. Да, и мы его. Надо фоткать, он пока готов Как раз есть что написать, что лапа повреждена Вот эти даже не знают, что дом зарвут. Представляете, они только выехали. И на следующий день. На следующий день, как выехали, дом их не да? да. Наш край, соседский гора. Вот вокруг, в общем, меня вот тут с этой стороны. восемь бомб упало. Вот с той стороны. На. Вообще, бояться просто нереально. Вот такой вот котлован. Иди сюда. Иди сюда, куда? А ему не нравится, слышишь? Так, а уже нравится? Конечно, в кота катапульте. Прилетела сюда? Да, с той стороны. в кучи, но все равно. Иди сюда, иди. Ер, там банкер? Еще есть. Где? да. Да, чуть, -чуть есть. Да, на, на. На. Иди сюда. Э -э О, она зато, сразу. На. Oh okay. Bye. Все, гавкал, да? Руди. Узнал. <реклама> Сейчас мы тебе дадим покушать. Слышишь, я ему наверное оставлю воду здесь, если дождь пойдет, чтобы вода набиралась. Да. Вот тут, наверное, ему потом оставили. У него стол. Все ели подряд, вычухала их полностью от этой Они сейчас в основном все едят все подряд, я сейчас они так едят, как я их выгодовал, они голодные. хочешь есть, то... Да, ели игурки даже ели, Собака и кирпич много много зверей осталось без присмотрах да очень це сусідські, були были привязаны боже дали полтора литра воды до а человек каже, не давай бо что это це, как это вот завороткий шок будет потом началось то а урож такие я их за того годовала что как ходят по хатам до они хоть гавкают, а я в окно фонарик вот эти мародеры ходили я в окно фонариком кому так светила чтобы все таки жлякают як вот світиш фонарь Такий был оцей этот красивий, красивый пропал його его убрал, чи не знаю. Злющий, вгорчав. А что я тим собакам даю? Он пришел за пять минут, ему поведратим, а тому ротвеллеру треба было давать. Но вычухала собачок. І я им такая благодарна, они так гавкают. Це... Хозяйни уже пришли. Я говорю, вы штучки давайте, до... Це Саша, там он стоит. Хай визме, хай... час путь до того Саша сперешел и взял ты собачки. А я уже этого маленького буду підгодовувати. И там еще котов. Жалко. Я говорю, бабе, может, он нам... Може нам помогло, это, что я этих котов и собак водила чужих, свои меньше давала, свои вообще почти ничего не давала, какие кисточки от своей украду, кусочек сала там у нас был, даме, боже, как они ели, это, вы что, Две минуты не смогла я дойти до той машины, уже Голодная, да. больше литра съели за пять минут, так шкода, было. даже от, огурки мы там не доедали. Хлеба ж не было, граминки хлеба ж было. Мы 37 днів, я сказала, та жінка целовали тей хлеб. Сейчас уже и не хочу, похудали, правда, конечно, хорошо похудали, а теперь поправилися. Трохи гуманитарку начали Вона она вся калорийная, ця гуманитарка. А вот именно корм для животных возят, не? Нет, это первый раз я взяла. Мы вот это, да, приехали? Да, я первый раз взяла это корм. Может, где все возят, но я первый раз взяла. В магазинах такого нет, да? Так у нас вообще магазинов было. А, магазины еще не а, открыли, а? да? Вот и сказали, что через несколько дней откроется эта фура, вот это только не через несколько дней, да, откроется? Ну, не знают, когда. Свет нам таки вчора спасибо. А зробили. сейчас получается питаетесь только по гуманитаркой, да? Ну, да. школьный автобус. Одинаковые тут. Близнецы? Близнецы, Давай, а прием, Голодные, Да, да, Голодные, а, они уже, знаешь, да, сама саду, Поднимайте, потому что сирый это ваш. Все, супер. Вот, смотри в пешок. Да. А где сирый? Все, все. Красивый такой. А это маленький? И он очень такой добрый, такой ласковый. Это я у нее передняя левая лапа навернута Получится всех на одну фотку засадать? У нас тут и наши, и не наши прибылись. Много, Много животных есть, да? Есть Надо их вызвать, мы их фотографируем, ищем хозяев Вот тут же засараем, они сбегаются, только ешь и разбегаются да, Много животных Можете помочь? Какие не Нет, это наши ну, На костре готовите, да? Да? Да. Сейчас, мои скотки, это же прибилось, да? Да, да. Это. Давайте я вам свою пинус. Да, нет. Им надо а, те, что да. а не не доб... дайте да. ну. <laughs> Смотри, кого показывают. А что он тут Пришел посмотреть телевизор, кстати. А у нас Слушай, нам бы какую то Я Я уже раз, а Хотите, нет, Сейчас у Сейчас попробую его зафиксировать. Попрещено. Можете да. его как-то? Ну, как Мы Блин, здоровый. Стой, Стой, иди сюда. Стой. Дай. Не бойся, я тебя просто погнал, не бойся. Саша, скажи, какая нужна помощь и как работает твой телеграм-канал? Работает очень просто, нужно сделать фотографию животного и сбросить ее мне в Вайбере или в Телеграме и просто написать, где это животное и когда было там найдено. Все остальное, в принципе, уже мы сами сделаем. По помощи, ну, по сути, помощь только в двух вариантах может быть. Это или корм. Количество, в принципе, вообще не важно, сколько будет, столько и будет. И финансовая просто поддержка. Количество, которое можно туда направить, просто безгранично. Там вообще отсутствует помощь для животных. В принципе, для людей гуманитарка более-менее неплохая, но для животных достаточно все сложно. Почему? Потому что некоторые люди, ну, у них, к примеру, там одна своя собака, там одна собака, один кот, ну, им, конечно, на порядок легче. Но очень много людей, у которых, к примеру, 5 животных, 7 животных, это не их животное, то есть у них там 1-2 своих животных, ну а кто-то прибился, у них частный сектор, там вот, к примеру, если бородянку убрать, там очень большое количество частного сектора и э, там, ну, просто огромное количество людей, у которых больше 5 животных, 12-25 животных, вот есть одна женщина, у нее 25 животных, там что, около 5 собак и 20 котов. То есть получается помощь идет не только животным, которые просто бродят и не могут найти себе место, где при, приконнектиться хоть кому-нибудь, а животных, которые уже приклеились к каким-то семьям, каким-то домам и требуют ну, хоть какого-то корма. то есть по сути вот за сегодняшний день было почти 300 килограмм реализовано корма разного, Там, важный сухой корм. Они едят любой, по сути, уже корм, они в таком состоянии, в котором им без разницы, что есть. То есть, если есть возможность помочь кормам, или там, возможно, даже кто-то занимается поставками корма, но просто по каким-то хорошим ценам, это было бы вообще отлично. Потому что очень большая напряженка с самим кормом. Мы корм покупаем в Черкасской области, возим его сюда и с трудом его получается вообще, в принципе, заказать. Поэтому. Ну, финансовая помощь или помощь просто кормами, если у кого-то есть, может кому-то не нужно, стоит просто без дела, это есть куда пустить, в любом количестве. Минимально, чем вы можете помочь, это поделиться этим роликом во всех соцсетях. Также я оставлю в описании под видео контакты и карточку Приватбанка для помощи. Спасибо за внимание.